Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. Вчера я вот снимал видео. Я здесь немного ошибся. Чтобы здесь выводить, здесь нужно будет в этом проекте сделать минимальный депозит на 50 рублей. Смотрите, вот статистика проекта. Проект работает 12 день. Инвестировано 243 тысячи рублей выплачено 66 тысяч рублей и вот здесь последние инвестиции 50 рублей 220 50 190 ну, небольшие инвестиции здесь последние вот выплаты последние вот регистрации также если мы нажмем вот о проекте здесь вот как какая-то клубная карта еще есть кому это все интересно можете перейти, ознакомиться также вот будет розыгрыш точнее он уже сегодня будет ну и так далее, давайте сейчас перейдем в мой личный кабинет также здесь есть вот баунти программа, всем рекомендую ее выполнять, так как реально админ или там служба поддержки не знаю кто там ты выполняешь данную баунти программу и тебе платят деньги. Я вот выполнил, у меня здесь вот на счету 120 рублей, вот мой намайненный баланс от 100 рублей, который я сделал. Вот это все от баунти программа. Также вот она здесь фиксируется, но дальше здесь нету истории. Выплаченных у меня вот 15 рублей. Давайте я соберу накопление. Обновим страничку. Видим, на счету у меня 135 рублей. И я сейчас закажу выплату. Нажимаю здесь вывести. Итак, выплата на сумму 135 рублей 54 копейки. Успешно произведена. Перехожу на свой Power кошелек. Обновляем страничку. И вот она выплата. Все инстантом. Вот она 135 рублей 54 копейки, аноним, выплата сред зоны. Данный проект платит, сколько он будет работать, я не знаю. Кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.